Это помогать друг другу, любить, потому что это любовь, все, души. Думаем, мы помогать маме, папе, помогать друг другу. Если кому-то нужна помощь, я всегда помогаю. Новым годом вам и другим людям, потому что они помогают друг другу и, и любят друг друга. Людям надо всегда помогать, когда нам нужна помощь. Когда мы помогаем друг другу, приходит радость. Это сила душа.